У вас есть знания? Дайте простую практику с чего начать. Ну, Миша здесь ссылки дал на наши практики в этом, ну, в, в сообществе ВКонтакте. Под каждым стримом есть ссылочка такая. Вихи на пути к просветлению. Вот, там тезисы аксиомы собраны. Всего там на страничку, да. Ну вот. Вот начинайте это все это дело изучать. Вот. Если это э, непонятно чего-то, значит, милости просим. Ссылочки тоже регулярно даются. Да, в скайп э, приходите, толкнем энергетически, да, на любые вопросы ответим. И поможем, начнете э, активно в этом мире э, начинать жить. Осознание Ос жить. Осознаваться активно. Все на самом деле просто. Вот. Только народ запугали и все ждут что-то такого великого за большие деньги, за эти самые. А на самом деле все очень легко и просто, понятно. Обидно только, что вот, э, не хотят. Происходят, у каждого они свои, ну в чем-то они, конечно, перекликаются. Опа. Так, пшк-пшк, как слышно. Так было, вроде, да? Да, пошло. Обрыв, обрывы сзади. Леха пишет, точно. Там да, уже сейчас этот отключили теперь по-другому, потому что ну вроде Вро... бы чуть добавили. Норма и оно. Показывает 226 после повышения. но ну, это ж опять же. Ж. Так, видно, слышно. Я этим пидорасам же звонил, говорил этот сам. Они там хихикают, они не знают, что такое, я им говорю. 220 вольт, 5 ампер, 50 герц должно быть это самое. Они хихи, а что это такое? Вот. Как вроде бы эти существа, понимаете, они не приходят домой, не втыкает электрический чайник в этот самый, в энергосеть, чтобы он, чтоб он закипел. Короче, они не понимают, чтобы он закипел, надо 220, потому что, ну, наверное, 160 он вообще, блин, не включится. Вот. Или будет греться это все дело очень долго. Ну, строят из себя дебилов, короче. Так, ладно. Так, ну не буду запускать ее, потому что может он наглость такую заявит и эти самые авторские права за эти, вот. Картинку вот эту, которую он показывает, да? А, не туда. Ого, ответ я... Вот эту картинку, которую он показывает, все оттоптались, да? Кто-то вброс этот сделал и оттоптались и другие еще блогеры и блогерши на эту тему. Ну, модно стало. Стало модно. Так, называется это вот этот вот ролик. Вот завтра э, разместим вконтакте в одноклассниках но дело в том что э, уважаемый Добрышкин он как то э, слишком уж это самое а вот в этом прямо э, ролике э, слишком о своих авторских правах слишком много э, ну извините за выражение распизделся как вроде он э, даже этот самый э, друзья, даже вот это вот хрен нач... зафилил вот это все это дело понимаете вот, то есть надо какую-то меру знать Если ты озвучиваешь какую-то тему Значит нужно же изучить этот вопрос А кто по этой теме уже оттоптался Источник, первоисточник Вот этого, откуда это все дело пошло Понимаете, это же будет лучше Это будет расширение э познаний его подписчиков которые пройдутся по этим всем Иваненко, ну вот мы вспомнили этого самого еще этого, если бы он вспомнил Святоруса. Э, Святоруса ну я имею в виду по теме этих самых этого горожанина, это, это расширит спектр понимания улучшит, а, а когда ты на себя это что, опять же, демонизм да, когда я придумал, я все, я ну будет тебя дальше смотреть и, и, и не развиваться, только тебя любимого Добрыскин тогда еще, когда Святорус на полях интернета сражался, Минтовки, наверное, вот тогда работал. он еще людей крутил в мусарне. Так, ну вот, вот по, как раз подтверждение, да. А как раз короткий Короче, Более новости хорошо. в Америке. Так, ну, наверное, этот самый надо отключить. Вот, возможно, вот этот, этот самый был э, инициатором этого всего, так сказать, вброса в русскоязычное пространство. А возможно, еще кто-то другой, да. Вот, ну здесь вот. вот. Где тут, блядь, это. Сука. Вот, ну там ниже, короче, идет текст даже на английском. Это ж с англоязычного ресурса, это ж все спиздили. Вот такие вот пироги. Вот, поэтому надо все-таки определенное, ну как бы это сказать, не авторское право, да, но тот, который идею какую-то вбросил, свою, персональную. А если эту идею вбросили, ну спецслужбы это, понимаете, это ролик подготовленный в англоязычной среде, кто-то это же камера так показывает, это нарисовано все. Ну, ну понимаете, для чего это сделано? Для того, чтобы подготовить. Кто это там говорил про эти самые, недавно мы читали или слушали. Что там, 30 тысяч этих самых будет вбрасываться, да, биороботов в искусственных ну дел. это так. что тут здесь, 30 тысяч, это Об этот это это только, да. это 30 тысяч в год или что-то там, типа, возможность клепать вот этих вот младенцев. Олег, я Да. Хотел добавить, возьмите ту же матрицу, да, показали еще раньше. Потом возьмите Толкина, где там корка Клипай, возьмите Джорджа Лукаса, где там Атака Клона. Всегда что то Клона Викк? Да, да это, это не скрывалось. Поэтому, ну, опять же, вот эти вопросы там, о наших предках и все такое прочее. Ну, понимаете, тут же получается, что биороботы... Вот, есть определенные м, территории, на которых как пипеткой э, кладутся определенные образцы биороботов. Ну, там типа узкоглазые, черножопые, типа белые, охуенно продвинутые, да, которые в жопе э, все время находятся. но корчат из себя, что мы, блядь, русские, мы славяне, мы там эти самые, блин, да. Ну, вы сначала, блин... Стаби бог. Да, вы сначала научитесь жить как достойно эти самые, да, сделайте климат нормальный для себя, да, а то пяткой и груди себе подбивали, блин, вот такие пироги. Ну, я имею право, потому что я русский, так хоть домоседостей, да, вот, поэтому мне отчасти стыдно вот такие пироги. Я хочу переделать этот мир, чтобы достойно мы жили, просто достойно. О, давай тогда как раз про этот самый про климат вот этот лучше запустим. О, что тут нормально? А тут, по-моему, нету звука. Вот видите, может быть он мечтал о пляже. Раз и пляж к тебе приехал. И на песочке лежит уже. И отдыхает сразу. Да, конечно, все это все время говорилось, все это, мы же, опять же, мы глубоко, ну как, не, не вторичные, не третичные, вот, мы просто не можем спокойно взирать на все это дело, да, однозначно вспоминаем, приводим примеры, кто на эти темы вот говорил, да, вот, ну. ну мы просто именно тематику более-менее благосферную, ну, а фантастика, то это понятно, Стругацкие, 60 какой там, блин, год. Про да. дублей. 50-е, 60 -е годы. <связывается> Про этот, блин, ничего это. Понедельник начинается в субботу. Про дублей, что сделал себе дубль, который пойдет зарплату забирать из кассы, чтобы самому не ходить. об этом Тогда еще слово клон даже не было. Вот поэтому, да. конечно, об этом да говорили в фантастической, ну, в художественной литературе, да. Возможно, мы первыми активно заговорили там, насчет этого да, так называемого Гаваха, более-менее в интернете. До нас активно, ну, что, в этом пятикниже э, этого народца, да, вот об этом говорится открытым текстом, так сказать, секретно, вот, об этом говорил, ну, на своем ресурсе Анатолий. вот, но ну, мы это активно э, начали это говорить, получили, так сказать, да, вот, за это. Вот. Но зато мы прорвали вот, Потому что мы в энергоинформационное пространство Пропихнули все это дело вот. Насчет полетия ну, Я считаю что это мы первые начали Активно говорить да. До нас ну, к сожалению вот, что-то происходит Морозенка вообще пизданул Что земля шар вот. это, это вообще пипец ну, Пусть да. все закатят ее в, в лузу Так шо? Так, А также ж поймите Дело в том что вот, ну, вот есть вот биороботы Да вот, вот такие вот, да. Я назвал лодка на биороботах. <laughs> Сколько там? Десяток биороботнических сил. Вот. А еще говорят, что эти невозможны. 12 ремы, там эти три ремы. Вот, гляньте, как можно быстро крутить веслами и плыть. Всё. И ничего не нужно этот самый, да. Если кто-то скажет, что это не биороботы, ну, опять же, ну мы все биороботы отчасти, да. Но дело в том, что вот поймите разница, ж какая, вот на этот вопрос, да. А будет лучше, если у человека осознается, относительно лучше будет, понимаете? Но дело в том, что чем больше ты осознаешься, тем более болезненно ты воспринимаешь несправедливость этого мира. Вот такой, к сожалению, парадокс. Вот поймите, дело в том, что я по себе вот знаю, да, вот в детстве, там, в юности, там, еще когда-то, ну, холода переносил, ну, относительно, относительно терпимо, да, страшные там совершенно вещи, ну, терпимо относительно, да, время, как время проходило в то, э, в то время. Как ощущалось течение времени? По-другому. Как воспринималось болезненно? Какие травмы я переносил и все такое прочее, да? Что происходило с этим самым? Как это легко? Сейчас воспринимается болезненно, во всех смыслах. Почему? А потому что осознанность растет. Вот, и если это говорится о том, что вот с возрастом человек становится ранимее, да, вот там, э, э, ну, как это там, начинается вот это проявляться сопливость, вот это, да, как, как вот это слово, блин, неважно. Только вот скажу за себя, что «да» согласен в неосознанном состоянии в этом в детстве условно, да было похрен на этот мороз, как-то ну, в прямом смысле слова, как-то не помню я так, чтобы он доставлял э, таких неудобств ну, сейчас это кошмар какой-то ну, невозможно его терпеть надоел он, потому что понимаешь что это не нормально что он вреден, что он вреден этот э, холод злонаправленный, специально сделанный. Не просто это, тогда потому, что вероятно была вера, что это, ну, ну так надо! Так еще. надо! Циклы, сезоны, крутится вот эта херня. Э, отраж, ну, как, а потом это понимание, что отражается этот, блин, же солнце не так, поэтому холод, холода становится. И казалось, что это, ну да, так надо, что там, потерпим. Даже не по, даже, понятия даже потерпим не было. Просто, ну, пройдет, ну, будет весна. Вот. А сейчас я понимаю, что это, что это весна должна быть все время. Или Поэтому это? вот это осознание, это неизбежно и Это мучает, что да. вот это говно по прежнему там А ты требуешь, ты хочешь ли это Осознаваться нужно больше и больше Почему? Потому что э, мир этот надо изменить И э, если мы не изменим этот мир Мы будем настолько сильно страдать Что вы даже не представляете э, Люди с ума будут сходить Именно те, которые относительно продвинутые но которые не, не будут ничего делать для изменения в этом мире в сторону конкретного улучшения. Мучительно будет умирать от... Э, ну, в общем, я не хочу накаркать, но это так, понимаете? Дело в том, что или нужно эволюционировать и помогать другим эволюционировать, иначе вас будут страшными этими самыми, да... Кого-то там солнцепеками жарят на линии разграничения, кого-то калибруют там в городах вот эти подстанции и прочие эти самые, а кто-то с ума сходит... Ну, от это жкака, что... говорит, душа болит вот это да. понятие, потому что не можешь сделать, это когда более-менее осознанность какая-то, не можешь изменить что-то в этом мире, хотя понимаешь, да? А когда-то, как это самое, как то собака все понимает, но ничего сказать не может. Когда метание просто, когда осознанности нет, но ну, э, будет это просто давить уже, подпирать со всех щелей, потому что, ну, потому что вибрации вот эти пресловутые повысились и все такое прочее. Так, что давай, вот, у меня вот сегодня душа целый день, болит, <къем> что он, он делает. Да. Олег, Ян, я хочу дополнить, это к соратникам и соратницам не относятся. Потому что мы все стараемся изо всех сил, в меру своих можностей, в меру того, ну, условий, в которых мы находимся, мы все выкладываемся по максимуму. Конечно, Миша. За мяч. это вас радуемся. Благодарю за то, что вы есть на свете. Да-да, Миша, полностью тебя поддерживаем, благодарим за то, что это напомнил. Это не в качестве укора, это в качестве того, чтобы, ну, так сказать, объяснить суть вот этой проблемы. Вот. Это не значит, что ага, вот кто-то начнет осознаваться, и он, у него выгода такая начнется, и все, мир дружба жвачка. Нет, вы просто больше осознаетесь и поймете свою ответственность за этот мир. И чем вы больше будете осознаваться, да, тем вы больше будете ответственность за это э, чувствовать. И э, здесь вот только можно надо, чтобы открывались, потому что нам, к сожалению, по-прежнему, высшие силы, ну, категорически не додают инструментария. Ну, просто категорически. Вот, это вот большая такая беда. Вот у меня большая претензия, опять же, к тем, которые должны все это делать. Ну, а что сделаешь? Вот сегодня целый день, говорю, душа аж болит этот самый. В прямом смысле слова, на физике уже. Вот грудь такая, что аж сел сегодня подышать этим самым. Да, на, на травах, на соде. Вот, потому что невозможно. Опять же, в предвкушении каких-то перемен, вот это чувствую, что-то вот происходит в этом мире. И вот понимаете, дело в том, что перемены в лучшую сторону, но они все равно трагические. Вот как это вот, понимаете, вот ситуация вот такая вот, да, вот. Увы, ах. А надо вот так вот осознаться всем множественно, и это сразу вот спадет как оковы э, с ног. Так, что это... Вот эта школа. Папа говорил, школы фактические тюрьмы. Тут физически и ментально запирают детей. Готовят. Повторяю, глаза вот так вот стоят у вас у всех. Чего вы, блядь, снимаете вертикально, блядь. Вам дали смартфоны, вы ебальники воткнули. И все. А надо все вот она все вот так вот повернуть, блядь, и смотреть в ширину. Потому что у вас глаз, глаза вот они где, блядь. Не вот так они у вас стоят, блядь. Дебилы, блядь. Прекратите снимать, блядь, вертикалочки. Папа говорил, школы фактически тюрьмы. Тут физически и ментально запирают детей. Готовят их к Работе, которая тоже тюрьма, пока они не уедут в дом престарелых. В последнюю тюрьму. В это не тюрьма. Я могу уйти, когда захочу? Похоже на тюрьму. Вот все, что нужно знать. С детского садика до... что Взяли ну, конвой, да. Взяли под вытащили да, из маменького этого самого. По жопе ебнули. Престарелых вот, этих... Палец в этот самый воткнули. И все, и до этого самого, да? Вот такие вот пироги. Надо же как-то сопротивляться. Если есть, конечно, ну, чем потенциал. Так, что тут котей? Ну, котей усаживается, прикольно. А -а -а. Ну, вот, смотрите, да, котей какой. Опа! Ножки свесил. По привычке, потому что еще помнит себя в человеческом теле. Это ж пипец какой-то просто. Так, что? Картина... Да, вот картина, да, потому что уже... Все, включи сиди и включай. В <coughs> Так. Давай хотя бы эти покажем, блин. Хотя бы... Mm. Отмеченная, хотя бы отмеченная, да. Ну, Но здесь вот, вот когда человек спрашивает, я обливалась два года холодной водой, и сейчас у меня проблема с энергетикой. Возможно, я не одна в такой ситуации. К сожалению, да. Потому что если организм не крепкий, нездоровый, то есть человек был ослаблен чем-то, холодная вода, она, из зависимости от того, как делается и, соответственно, какую технологию вы используете, технику, может привести к очень плачевным последствиям. То, что одно дело обливаться холодной водой коротко, очень кратко, и потом сразу вот контрастную душу. Это дело хорошее. Вот суть вот этого всего, да, да. и главное. я когда рекламировал это обливание, да, вот мы проводили вот эти, практиковали вот это обливание, ну не моржевание это правильно, а именно обливание, поэтому вот говорили, что это делать очень быстро и ни в коем случае не в одежде, даже ни в каких трусах, ни в каком купальнике. И греться, греться, греться, сразу греться. Вот. Ну и у нас условия такие были, что не, не совсем это здраво было. Вот. И мы сейчас по итогу уже отказались. Да, уже а самое классное, да, самое классное это о чем, да, говорит ли это я пробовал. Вот когда в общаге был доступ к горячей воде в душе. Это класс, да. Холодная, горячая, контраст, это бодрит неимоверно. Расслабляешься сначала, потом опять действительно закалка такая. Потом можно опять и так несколько раз и ты ну, как этот самый, как полотенечко выстиранное. Вот, потому что если идет переохлаждение, это уже неправильно. Вот. Все это должно быть в виде закалки. И опять же, если ну, вы к этому готовы, подготовились. Начинать это ну, нужно из жары. Да. Вот. Обычной прохладной комнатной водой обливаться начинать, а не здорово, как вот это вот крещение, это ебучее, mm -hmm. и все убивают себя на самом деле так ладно вот слушаем вот э, мозги прорежаются у всех потихонечку да ну потихонечку слабо конечно но есть ездили ну да как всегда хочется быстрее я бы хотела поднять такую тему как вручение повесток на территории украины в моем родном городе военные полиция вручают повестки буквально на каждом шагу в метро на остановках возле входов в магазины их не интересует, студент ты или не студент, пенсионер ты или не пенсионер, болен или не болен. В резерв нужны все. А после этого наши отцы, братья и сыновья отправляются как пушечное мясо в горячей точке. Такая же ситуация происходит не только в Харькове, но и на территориях Западной Украины. Зато в Киеве у нас повестки практически никому не вручают. А за правительство, которое повозило свои семьи еще в марте на территории стран Западной Европы, я думаю, даже говорить бессмысленно. Почему у нас не воюют олигархи, их сыновья и братья, их отцы? Или за желание правительства должно расплачиваться только мирное население? Тогда сколько еще жизней должны положить наши мужчины, чтобы вы успокоились? Ну, как уже объявили, до последнего Поэтому надо голову включать. Голову. Вот. И вот это не нужно каркать, как вот уважаемая Мария, да? Вот, до последнего сына Дарии. Вот Нельзя это допускать. Ну, вот видите, как туго, вроде бы там бомбили там Харьков, тролливали, видите, вот юная эта харьковчанка, вот видите, как только-только что-то начинает понимать. Мы в 2014 году значительно больше уже понимали. Я говорю даже не про нас, я имею в виду вот, народное про население Донбасс. наше. Донбасс, вот в частности снежнянцы. Вот. А в Харькове только сейчас, 2022 год, интернет, блять, у всех. Вот. Все же прекрасно все это дело. Ну, давайте вы умнете давайте что-то... Сколько ж можно? Уже ж показывали мы это. Жовно, жовто облаки, это не кладбище, блин, эти самые, mm -hmm. да? Вот суровый-суровый. А как бы осознанная реальность, я Николай Шматила, все равно вернуться в сонное состояние не захочешь. О! Это класс. Вот. Вот в, в этом это согласен, вот это самое. Да? Потому что вот в Матрице это показали, этого подонка-предателя этого, как он? С, Сайфер. Сайфера. этого, да? Вот. На самом деле, на самом деле, нет то реально начал просыпаться, он уже в это сосноя... что состояние... Не в зерно вернуться, тупость тут. Это ужас, блин. При всем том, что тяжело, трагично, испытания еще эти самые, какие проходить. И испытания эти же, они не заканчиваются. Но возвращаться в то время, когда ты был просто тупой mm. тушкой, и тебя имели как этого самого зомбака, не, это лучше, так сказать, это самое. Вспышки погибнуть. Ярко это, коротко, но... Чего? Как ну раз вот. Вот, как это раз ну вот смотрите, вот какие вот как понимает жизнь туда. <смех> <смех> <смех> <смех> Что-то я там услышал, по-моему. Не, нах. <смех> вот нахуя вот эта куча <смех> вот этих воплощений. Что, <смех> <смех> <смех> <смех> блядь, с первого раза непонятно. Ну, с первого раза, что ли, непонятно. Ну, котеют вышел, вот там отпечатки его остались. Наверное, пробовал. Слободние или какие-то эти самые. Все. Уберите эту грязь, уберите это дерьмо, блин. И все. И мы тогда по-настоящему это самое. Ну, вот вы, ах, приходится нам это все дело убирать, да? Вот. Они которые ждут. А вы нам покажите фокусы там, тралли-вали, сделайте. Тогда. И мы тогда, может быть. А что тогда? Нахрен ты мне такой нужен, которому надо что-то показывать. Давай делай сейчас. Никак там, не пробуй, делай, да? <связывая> <связывая> Радость рода. Даже кот матом кроет, точно.